Всем хайшки, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнтэ, канал Axis Мы продолжаем с вами выживать в Outlast. Outlast наш любимый, родненький, сладенький, в который, блять, дают рейтинг 18 плюс в игре. Потому что вкусности... Есть там кто? Мать твоя. Подойди. Ох, вкусняшка. Я не пациент. Я администратор. Да-да-да, пошел нахуй. Как... Трагер, но его лечили. Он слишком жив. Тихо. Его сны переполнены кошмарами верники. Он отсюда выйдет. Все нормально. Подействовало. Они не удержали его под контролем. И ты не сможешь. Никто, никто, никто. Он найдет тебя. Бьется? И убьет. Он уже идет сюда. Трагер, Трагер! Я понимаю, в чем Пошел нахуй! Нам сюда? Наверное, сюда. У его знает, а что надо делать вообще? А что надо делать? Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Так, ну это наверное надо сделать. Я знаю этот кусок говна. Эй, дружище. Ты что делаешь? Я ведь дал тебе шанс. Тихо, блядь. А где он? А где он? Да бля, я ч, не мужик, блядь? ебаный сыр, блядь! Меня. Давай. Чего ты, Прости, не Кончи могу. Меня. Смотри, Кончи ты, в меня! Что? Блядь, как же мне вас жалко! Да пошел он нахуй, этот трагер, блядь! Э, докторишка, ебучий! Дверь, закрой, блядь. Где эта проститутка? Я ж здесь бы... <Слышит> И что ебан, блядь, что ты орешь так громко? Давай, блядь, давай сюда, давай, давай, давай, давай. <Слышит> вот это, блядь, угроза уровня мстителей О. Я слышу, долбоеба. Нет? Да, надо было сперва эту ногу. Непрофессионально. Блять, ты... Эй, дружище, Пошел нахуй. Хе-хе-хе. Блять, вот это я сейчас вышел на еблана. О, хорошо, хорошо. ту ту ту Идет сохранение. Зачем? Там крест. топ топ топ топ топ топ топ топ топ Шлепали шлепки Шлепали шлепки топ <пы> топ топ топ топ топ топ топ топ Ебать меня, дедуля, кошмарит с ножницами садовыми. Смотри, как умеет, дедуль. Мастер съеба, мастер спорта по съебам пошел нахуй. Где ебучий лифт? Где ебучий лифт, блядь? По-моему, здесь. Это да ты ебанулся, куда ты что делаешь? Зайди, блядь, дверь закрой. О, лифт. пошел нахуй надо сюда нажимать я не помню я помню это помню помню вон выход на улицу видите вон выход на улицу блять выход на улицу Блять, это не та улица. Это улица кошмаров, блять, и пиздеца. Я знаю эту улицу. Это просто ебейшая улица. Туда нельзя ходить. Мне пизда. Мне пизда. Нет. Не хочет, не, хо не хочет со мной никто играться сегодня, блять. Лестница открыта. Она даже открыта. Давай, скримани меня нахуй, скримани меня нахуй, почему в стене дыра, почему в стене дыра, Патрик Петруня, Патрик Петруня, ты кто, И говорит, я, ебать, Патрик Петруня, так я в этот, в цивилизованное общество, как говорится, вышел, а не хочешь просто через окно вылезти на улицу, что за хуйня, блядь, дедуля, священник, ты выжил. Пошел нахуй, тебя ублюдок. тебя, как остальных. Встретимся снаружи. Мы уже Найти отца Мартина снаружи. Как выбраться снаружи? Как выбраться наружу, блять, да? Ох, ебать. Батарейка. Документики. Можно батарейку? Батареечку? Пожалуйста! Батареечку! Пожалуйста! Ой, я, смотри, я что-то обошел. Ой, ебать там что-то горит нахуй. Батареечку! Пожалуйста! Бата... О! батарейка! Можно мне еще? Пожалуйста. Батареечку. Пожалуйста. Короче, три, следуй за кровью. Сюда кто-то залазил. О, шашлыки, ебать! Говорил батя, блядь. Учил же батя. Надо подкапывать ямку. Надо было все спалить. Дотла. Мерков так много у нас отняли. Правильно. Превратили нас... В чудовищ. Пуям ебучим сжечь. Не было дела до горски лунать. Систему получается. по. Ой, бля, там Верит горят чили. Если хочешь жить, можешь выйти через кухню. Я уже вышел, друг. От людей жалко, которые горят. Здравствуйте! Батареечка? О, тут что-то есть. А что с музыкой? Напился и спит. О, документики. Блядь. У него получилось, мужики. Он сам себе отсосал. Батарейка? Бля, ну вот здесь страшненько, на самом деле. Пиздец. Батарейка? Я знаю, она будет подсвечиваться, если она здесь есть. Нет! Нету батареи. Ладно. Тогда уходим. Шлеп, шлеп, шлеп, шлепте! Какая страшная музыка. Ну что, кто-нибудь здесь сейчас будет? Бля, здесь же будет Крис Уокер, по-моему, или как там его звали? Басночек. Басночек! По-моему, этот ублюдок будет здесь. Мне... Я попаду потом вон туда. Мне вон туда надо. Поросёночек. Пиздать тебе, нахуй. Нажимай, блядь. Вода в системе отсутствует. Откройте две заслонки. Ебать. Конечно, нахуй. О, там кто-то... Мясо вялится. У -у -у, блядь. Он что, сюда идет? Пизда, рулю и седлу. Сиди тихо, блядь, и не дыши! Он либо дрочит, либо дышит. Д -д -д дышит. Сейчас прикинь включаю камеру, он на меня смо смотрит, блядь, говорит. А где он, блядь? У меня такое ощущение, что он по звуку во мне ходит, блядь. А, он там где-то двери ломает. Ну хай гуляет. Так, надо открыть два клапана. Один анальный, другой оральный. О, батареечка. Да ебаный сыровар забирать. Анальный клапан меня уже открыли, когда я сел в эту хуйню играть. Если меня словит Крис, мне откроют оральный клапан, и тогда будет просто пиздец. О, ебейший, ты еще своего сына купаешь? Я даже сюда смотреть не хочу. Пошел нахуй, олень. Я даже смотреть на них не буду, потому что мне опять сейчас автор Ой, этот... Э, возрастной рейтинг дадут, и видос у нас останется... везде пизде останется. Крис, ты где? Подожди, а следующий где клапан? Там? Братик-медвежонок! Ёбаный шашлышонок! Где он, блядь? Бежать. Пошел нахуй, жирный, И что ты мне сделаешь? Сибал. Сибал. Ты прикинь, мразь, он даже уходить не хочет. а вот ласта пиздец веселая тема вот реально в ней можно прям поугарать Но знаете что я хочу сделать ебать как громко орет нахуй музыка просто я уже оглушен, блять сука а -а -а -а -а -а! ты заебал что ты здесь делаешь нахуй Дурак жирный, блядь. <.ain> ну уходи, блять! Мне серию записывать надо, а ты мне мешаешь. уеба ебак грязной жопой. Давай! У тебя кровь со спины идет, пиздец. <mic VC> да? О, нихуя, он волнами покрыт. Вы видите? Он же просто ушел, так <свист> <свист> Пошел Нахер Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Где-то тут есть еще один Где-то тут Есть еще один о! Нашелся. Он сюда идет? Блять, он прибежал сюда или что? На скейте, блядь, на самокате ты приехал. Как ты сюда добрался? Ты был в другом конце города. Даже не иди сюда. Парк, не дыши. А -а -а. Блять, вот меня, вот, вот это вот, у меня, меня больше пугает, то как дышит главный персонаж. У меня же, блять, меня пере током, блять, хуярит. Он до сих пор стоит здесь. Вроде ушел. Здорово, ебаный рот Ну ты двинешься уже куда-нибудь Ой, блядь А если я за дверью спрячу, меня найдет? А, никуда тебе, как ты здесь оказался, уебан жирный! Да ты, что за, блядь, ловушка джокера, блядь? Мне пизда. Что за ловушка джокера, нахуй? Пиздец, блядь. Сука, блядь. Крис, ты уебок. Пошел нахуй. Какого хера, блядь, просто? Как он телепортировался мне за спину? А, блядь. Конан варвар, хуй. Сука, дурак. Фу, блядь, я охуел. Ре... Закрой дверь, блядь, и не подглядывай. Там люди моются. Уходи. Иди, пожалуйста, прямо. Дай мне клапан повернуть. Спасибо говноед все он ушел, все нормально, все нормально хилимся, живем да, мне просто кажется, что скоро от моих криков у меня этот э, микрофон сломается просто реально, он заебется все это глушить и скажет, все го, хороший го о, заебись пошла, пошла разбрызгалка Упал малив, мой нежный дель. Эй! Испугала меня. Заставила меня обосраться. Хо! Хо! А, ебать ты, голбоебина! Я помню нахуй его! Сука, тупой выглядок. Что это? Кока-кола. Пока-пола. Так, ну нам сюда. Исключительно сюда, потому что как бы больше некуда. Ой, ебать, мы опять в офисах. А вот лифт. А -а -а -а! Выход на... Да иди ты нахуй, я туда не пойду. Документики. Просто. Я так просто, я просто ебаная. Я реально будло, блядь, сижу и ругаюсь, как сапожник. Ну мне похуй. Потому что по-другому эту хуйню не описать. Вот что это, блядь! Я даже с ночным видением нихуя не вижу. О! Ха -ха! Нихуя не вижу. А тут еще сейчас Крис этот злоебучий будет везде. Так, нам надо вот сюда. И вот ты дрожишь, блядь? Здорово, отец Устал? Это, по-моему, Вали Ридер летает, если я не ошибаюсь У меня 9 батареек из 10 9 из 10 How alive are How alive are you? How alive are you? How alive are you? How alive are you? How alive are you? Насколько ты жив, типа, или что это? Как это открыть? Как это открыть? Куда мне, блядь, пойти? Кому мне отсосать или что мне сделать? Бля, еще батарейка села. Ты там не стукай, блядь. А то я стукну раз. Так мне, оказывается, наверное, не сюда. Ну, потому что здесь же все двери закрыты. Ну, либо мне нужно... Бля, так я не помню нихуя вообще. Где-то тут... Сука, не пугайте меня. Есть проход. О, смотри, что-то есть. О, ключ. Ключ доступа к хозяйственному блоку. И батарей. Все, ебать. Вон он полетел ридер летает Я его помню, да Вон хозяйственный блок Или это не здесь будет бегать Поросеночек по улице Все, закрой нахуй эту дверь ебучую Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу Нет? Ну и ладно Больно и хотелось Да и вообще не страшно было это вали Ридер. Это вали Ридер был. Он меня пометил своей лапкой. Все, можно, не надо такую музыку. Он уже ушел, блядь, уже не страшно. Что нахуй происходит? Ой, ребят, здесь лестница. Я разве хоть раз лазил по лестнице? Я же играл уже в эту хуйню. Тут не было лестниц. А, вот что за хуйня? Или была? Наверное, все-таки была. Просто я охуел. хоба ебаный сыр. Хуба. А, -а, а, залазь. А, это если вдруг ты упал? Если вдруг ты упал, ты можешь залезть. Хорошо. Короче, Валиндер меня пометил. Своей жидкостью. Или что там у него? Оба! Мастерские. Бамбастерские. Хуястерские. Оба! Блять, больно. Больно мне, больно. Никак не унять эту боль. Или это, блядь, в другой части э -э, Крис бегал по улице. Батарейка! Тук-тук-тук. Или это в другой части крис бегал по улице? А вот я не помню, блядь. Ну, за главным Да ты ебаный сыр залезешь, нет? Я же знаю, что нам сюда. Ну, мне ж вот сюда нужно забраться. О. Как-то лучше, блядь. О. Нужно, выбраться. нужно построить Зикурат. Я, вижу его Я тоже видел Ч черную эту херню летающую. Или что это? Ну, типа дух. Или это астральное тело, вообще, что это такое? Ой... Только странно, почему он черного цвета, типа... Пролита меня кровь. Ты Еще блядь? Мать тебе разрешала? СТАТЬ, блядь, по углам, мразь! Неуважение, неуважение... Так, ну я вот здесь залез Понимаешь? Да хуй там, я не здесь залазил Это здесь надо спрыгнуть Пизда Острик какой-то проход открылся Или здесь я зашел? Я нихуя не понимаю Куда идти, блядь, вообще? Бывай сюда. Да, да, да, да, да. вон идет сохранение. Все это здесь Крис гуляет. Да, да, да. Вон он, блядь. Чупакабра ебущая. Где-то он ходил, я слышу. Зеленоглазые такси. О, -о, -о, -о, О, пошел нахуй! Дальше. А, -а, а, вот это я тебя наебал, Крис. Так, ну на камеру я заснял только 29 минут. На самом деле я не помню куда бежать. Вот первое первое место попавшееся, что я увидел, блять, мы в него просто как, как как в этот, как в дырочку. О, беседка, подожди. Тут, по-моему, по мы тоже здесь будем бегать где-то. По-моему, надо вот здесь вот спрыгнуть. Больно, блядь. Не помню, что здесь делать. Не помню. Надо куда-то пойти, а куда? ⁇ баный втеровоар! Ты шо, блядь? Умалишенный, ты шо, блядь? Долбоёб. Я тебе разрешал так себя со мной вести? По-моему, нам сюда же. Я не помню, если честно. Но вроде сюда. Найдите отца Мартина в женском отделении. Вопросики. Почему отец... О, блядь, приятного аппетита. Почему отец Мартин в женском отделении? Почему отец Мартин в женском отделении? Вопросики. Вопросики нахуй. Что за хуйня? Называется. Наконец-то сухо. а Хорошо. О, я знаю, что это за кусок дерьма. Здорово светило. Акстис, сын мой. Даже Аврааму приходилось бросать взгляд на землю Пошли вы нахуй скоро, Понятно? Я знаю, что я здесь но камеру проебу Я знаю, что я камеру потеряю Где-то тут Привет, батарейку! Батарейка Ой-ой-ой-ой-ой Батарейка Так Куда теперь? Еще, блять Ой, здесь кто-то был, но он ушел что происходит А куда идти и что делать Смотри там умалишенный с палкой Можно мне пожалуйста не надо Можно мне пожалуйста не надо О там кто-то моется Вкусненько Здравствуйте а Зачем я в прачечной вообще нахожусь батарейку батарейка короче давай до первой смерти погнали на что-то мне нихуя эта музыка не нравится блять я не знаю куда я бегу Документы. Я думал, типа, я допрыгну до лестницы, но, походу. Нихуя! Не допрыгну. А куда идти, что делать? Ходите через верхние этажи, чтобы догнать отца Мартина. Догнать, нихуя он ловкий? Он не хотел сказать вообще, куда идти? Отец Мартин, блядь. Отец Астон Мартин. Кто это, Я Ты, я, ты. О, тикайся. Да, нам сюда походу. Смотри, куда-то мы пришли. Куда? А это открывается? Не, это закрыто. Так блять, подожди, что делать? Там он, блядь, какая-то вообще. А, подожди, это из второй, это из этого, из пролога. Ты почти на месте. На этаж. Да ебаный стыр. Хоп! Хоп! Хоп. Че, за мной никто не будет охотиться? Что за хуйня? Для в прачечной нужны три предохранителя Не, ну вы охуели, блять, или что, блять. Предохранители ему еще собирай. Где мне взять всех три бучих предохранителя? Ты живой? Нет, видимо. Так, один тут, помню. Помню, тут какие-то кровавые светилища. О, блядь, приятного аппетита, нахуй. Pray for revelation. Предохранитель. Не надо больше! Не надо больше! Слов! Не, вы меня этой хуйней уже не напугаете, я уже обосрался. Ой, бля. У них я все батарея, сколько. Всего! Хороший го! Давай, давай! Так, еще один придохлит. Это что? О, батарейка. Десять из 10 батареек, блядь. 10 из десяти. Э, но, что я предлагаю, наверное... Ладно, давайте сейчас найдем еще одну батареечку сделаем перерыв. Ой, батарейку. Давай, давай ты. ты пойдешь нахуй, блядь, и палку свою уберешь от моего лица, блядь. <свист> Уолтер! Пошел нахуй. Где еще один придохли найти? Ну, еще один, наверное, с этой стороны будет, да? Ты где, уебок? Я пока перезаряжусь. У вас свое оружие, у меня свое. Смотри на долбоеба. А у нас, а у нас А у нас сын пи... тутка. Так, подожди, здесь я был А, вот тут я не смог запрыгнуть наверх И тут я тоже был Здорово, ебаный сыр Тихо-тихо-тихо, ты мачету тут убери, блять, свое От моего лица мы, блять, сейчас... и, и мне яички, блять, обструганишь. Так нам получается, надо назад вернуться Вау, гонщик нелегальный Пошел ты нахуй, дурак Так, где-то тут будет еще один О, он здесь, точно, точно здесь, говорю Давай, дебил Тут батареечек нету. Ну я же не буду от него прятаться, правильно? Смотри, смотри, блять, на умалишенного спалка. Да, я, блять, в этом уверен. Все, пока. <marketplace> Тосать. Теперь надо в прачечную спуститься. Пиздец, да. А как спуститься в прачечную? А, наверное, тут. Наверное, тут. Я же где тут перелазил, да? А я же был в этой прачечной только что. Давай тут спустимся. Ой. Ебать, а где я? Провалился куда-то. о галлюцинации А где прачечная была? Внизу или вверху? Пиздец, теперь еще прачечную ищи, свищи Туалет Это не прачечная Ху его знает, что делать А во! Нашелся, друг Ключик. Ключ э, доступа на третий этаж. Ой, там какой-то умалишенный уебан. Отстань. Пошел нахер! Пошел нахер! Пошел нахер! Пошел нахер! Да нормально, меня не догонят. Я сейчас просто здесь сделаю оба! И он отсосал. Вот так вот, мальчуган, учись, блядь. Не, не лыком шит, писюном делом, блядь. Не из пробирки выполз. Все, на этой чудесной ноте, что у нас там написано? Follow the blood. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток. И вас всех благодарю за просмотр. До скорых встреч и всем пока.